Может это линия или небоскреб? Это же восковый мелок Может это круг? Или картофель. Или улитка. Или рот. Может, это ботинок. Даже не догадываюсь, что вы рисуете. Может, это свинья. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это сердце. Или кролик. Или ботинок. Это же плюшевый мишка. Может, это линия, или чашка, или ботинок. Ума не приложу, что это. Это же стереосистема. Может, это локоть, или квадрат, или посудомоечная машина, или духовка. Может, это комод. Или календарь. Или клавиатура. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это локоть. Или бумеранг. Это же гриб. Может, это круг, или бейсбол, или гантель. Это же бинокль. Может, это локоть, или каноэ. Или наковальня. Или катер. Это же грузовик. Может, это зеленая фасоль. Или почтовый ящик. Или утка. Это же попугай. Может, это круг. Или стетоскоп. Или спальный мешок. Или пингвин. Может, это облако. Или ноготь. Или лампочка. Может, это ожерелье. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это нос. Или хоккейная клюшка. Или носок. Может, это бумеранг. Может, это телефон. Или ступня. Или зубная паста. Или ботинок. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это садовый шланг или ботинок или перо Может, это камуфляж или сад Может, это гора или зигзаг Это же Великая Китайская Стена Может, это круг, или сковорода, или очки. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это локоть, или конверт, или почтовая открытка, или духовка. Это же комод. Это же хлеб. Может, это локоть, или конверт, или банка краски, или духовка. Может, это комод, или розетка, или паспорт, или следственный изолятор. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это трава, или спаржа, или комар, или сад. Может это линия или спаржа? Может это перо, или уличный фонарь? Увы у меня нет никаких идей Может это ухо или луна, или леденец или фруктовый лед? Может это ожерелье? Или муравей. Или собака. Или эспаньока. Может, это борода. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это скрипка. Или фломастер. Это же зубная щитка. Может, это луна. Или пруд. Или бассейн. Или летающая тарелка. Может, это арбуз. Или ложка. Или трамплин для прыжков в воду. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это ожерелье, или бутылка вина, или рюкзак. Может, это лист, или борода, или камуфляж, или кондиционер. Это же корзина. Может, это линия, или трава, или перо, или спаржа. Может, это сад или куст или комар Даже не догадываюсь, что вы рисуете Увы, у меня нет никаких идей Может, это ботинок или хлеб или повязка или подводная лодка может, это йога, или трамплин для прыжков в воду, или вентилятор. Может, это тромбон. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это локоть, или треугольник. Или ластик. Может, это ботинок. Это же система. Может, это линия. Или спаржа. Или качели. Это же флаг. Может, это локоть. Или квадрат. Это же микроволновая печь. Может, это банан, или ведро, или ботинок, или заварочный чайник. Может, это дрель, или очки, или корзина, или сковорода. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это линия, или трава, или перо, или сад. Может, это брокколи, или эспань-йока. или комар. Может, это зебра, или зубная паста. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это круг, или хоккейная шайба, или ураган. Я в замешательстве. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это треугольник? Или гриб? Или фруктовый лед или брокколи может это мозг может это камуфляж может это мороженое увы у меня нет никаких идей